Тогда, let's go следующего? Да, let's go Let's go Алло Привет О, привет Меня зовут Аркаша Мне 20 лет А как зовут? Аркаша Аркаша? Привет да. Вот. Я вот хотел спросить, тебе реально нравится